Да. Алло, салам. Я это ковер хочу, я красивый. Ч ⁇ ты говоришь? Ковер без узоров хочу красивый. Ты это кому сказал? А? Тебе говорю, ковер хочу я. Подожди а секунду. Чего хотели? Ковровый супермаркет Роял. Ковры ручной работы от мировых производителей. Город Каспис, улица Гамзатова 37Б.